Советский жил в Рижский, потом приехал в Испанию, а сейчас вернулся в Ригу, так что сейчас уже можно считать, что латышский игрок, конечно. Тем не менее, он дает игрок, и в тот момент он был вообще второй. Ну и сейчас будет там 50-го, 20-го уж точно. А это 198 год. А вот как черные пошли, они пошли не допустили где четыре, а по центру до Это называется. Кернин начинают на него воздействовать. Они сразу играют 6 на Может, я ограничиваю тогда очень трудно сюда. multimodal of the worshipbird pecaks Lecture and obedience theosoinnest Hospital nocid Heavenly Menschen на краю доски, а первый центр белых очень мощный. Поэтому здесь последовало снова уже 4. То есть черные продолжают давить на центр. Субтитры создавал DimaTorzok На висит. пешка на пешка E7, пешка изи. Теперь все форма. Теперь все формы, теперь твой ход, уже 5,3, так что это ход, можно сделать. И здесь последовало А4. Но черные. Воспользуются. Белые таким образом это и делают. Они подрывают эти славой А черные двигают дальше вперед, рассчитывают ее быстрее, куда-то далеко провести. Последовает АЖ, АЖ. Вот эта позиция, как ни странно, она. Если на D B7. Да, на D P7 плохо. Бережные пешки, э, пункт А2 держится, тут особенно, если Ладья а просто можно, если А2, просто можно на эту пешку и съесть ее. И как здесь ходить? Хернов, да, да, есть, господи. Ладья Никониченко да, грозит тогда уже Ладья выходит, Короче говоря, вверх черный спирт, я, что у раз подставляют, да, надо их на и вот это просто такой бинжевец. То Безы прикрыли дорогу к фельдю, более 6. Хороший совет вам инструктурно дать, поэтому черного нужно наблюдать нельзя. Это метки 6. Коммертки 6. И снова метки 6. Ну, здесь плава такая же, две фигуры. Хотя нет, нет почему не так плохо. У черного ладья и две фигуры, и чем пешка не так плохо. Чтобы с черным крыльям. Вот, четный снимает ладесси, как прикрывает, водиться передать 5 шар, короже 8, и хер же 6. I've uh -huh. But Так, как я делаю? 6 Теперь, когда сражается слово и пять, теперь что делать? победа на же 7, тогда на же 7, и передаю себе передаю D6, передаю D6. то самое, когда перевес центр центре белый, белый центр, то, что мы в самом начале говорили еще в дебете, вот он так и остался. И теперь, ты, когда Барит вперед, то ничего хорошего не будет. И черный сыграй в Е6. на ладе последовал еще сильный ход конь и конь нас играли, D5, 5 F4, конь 3 шаг. это чего.